Ты знаешь, где находится первая эта школа? Нет. Помнишь, мы с тобой ходили в магазин, где покупали м -м, краску, там покупали. Угу. Вот там она находится. Кто? Первая школа. С получки. Что-то ли? Егорка, даже где? Где? В 13-й школе с нами учится. Егорка, ты в 13-й школе? Ну-ка иди сюда к нам. На Кировском. На тут? Кировском? Как здорово, слушай! Он в первом Б классе! В первом б по... А как тебе учительница зовут? А? Учительница как зовут? Я забыл, а, меня ты меня с нами есть. будешь. А у нас в первую смену Максим будет ездить, ты с Максимом будешь ездить. А я во вторую смену. А то ли во вторую смену? Значит, это у тебя фундамент будет, да, Максим? Да, конечно, а о чем. Молодцы, строители. У... Да главное, что у вас инструменты настоящие самые. Папа, а у меня вообще, а вообще нет а, а, ты... а ты домой сходи, бабушка. Сейчас. И... Все мои в а И что я, ты а мои... ими будешь делать? А Ой, мои... это червяка нашла, А ворота. тут червяки есть, они почву да. обрабатывают. А какие ты имеешь в виду ящика? Что ты будешь с ним делать с ящиком? Вы черт, Вы черт, Максим. В ящике-то у тебя ключи, только и отвертки. Что Нет. ты ими тут сейчас будешь Нет. делать? Просто я буду туда, положу вот это. А вот туда не поместится это? Поместится мне самый ящик. А мне это а, а а торчает. Ну пойдем я Егорку с собой возьму и он тебе принесет твой ящик, ладно? А? Я работу, которую он хотел, предложить, если хочет. Какую? Для которой хочет. Возьми Егорку, бабушка. Принесешь? Пойдешь со мной? Я тебе свет дам. пойдем? Горко. Ладно, пусть будешь самый вычермят печенье. Пусть разрешаю, разрешаю, разрешаю. А мне можно в в сидеть? Ты его не позвал? не позвал? позвал? Кого не позвал? Ко не позвал? не позвал? Кого не позвал? Кого не позвал? Кого не да, ему скоро надо это... на работу, он далеко ездит на работу, ему на надо север. хорошо отдыхать. На север он ну, ездит. Ему да, поэтому надо ему отдыхать, и поэтому нельзя к нему гости. А потом, когда папа уедет, тогда можно будет, наверное, да, Егорка? Ну что, по... так может ты обойдешься без, этой... без, этого... без этого ящика с инструментами? Ну что, я пошла домой. Не, не надо, ему не надо. зачем там у него гвоздики лежат? И эти отвертки. Зачем тебе сейчас отвертки? Я бы лапоту на не надела. Вот я вам все свои корабльные, все корабли кружи, разберу нашу руку. Ага. Да, Хорошо. да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, где-то на стране тройной отгребежи вылетов. Так. Да, ты видел что ли? Да, на видео. Да? Я вам это поставил лайк. Да ты че? Это Полодец. было давно на моем видео. Ну лайк. да, это когда ты арбалет делал, да? На арбалет арбалет а это. А и там, его был, его там еще был у, у Максима спросил. Там, Максим, там, там колебли. Помнишь, там колобрит, помнишь корабли ты делал? Я тоже. Только смотри на год и не наступи. Ну там не на наступили, где дом, у вас доступ. У вас от меня дети айс. Да ты чё? Мам, ну ладно, а заходи. Ты ты мне еще. Мам, то есть он ты нам прислала, и где мы делали корабли. А знаете, что? что? Видео. А Нет, знаете не что? А, у меня есть еще мне и подари сегодня телефон. О, настоящий? Да. Вот это да! Вот. Как называется? Там на Android. Нет, я не знаю, как назвать. Как, как у мама? меня? Самсун? Самсун? Нет, у меня это. У мамы спрошу потом. Везет тебе. О, вот, вот. Зачем так? Что, нога, рана? Рано. Не просто. надо так сильно стучать. Да, вот так вот. -у -у. Надо аккуратненько. Ты думаешь, если сильнее стучишь, так лучше, что ли? Не лом нужен. Из металла сделан, я его кап -кап, да, Ну, пойдем, Ваня, я ломик дам ему. Давай. Максим, я немножко. Да. Не надо, не надо, не надо. Он хочет поубирать. Пойдем, да, давай я тебе сделаю. Он, он... Так умеешь, ух ты! Это настоящий, ух ты! Сильно-то нет, это... не поднимай его, он же. Это для того, чтобы колоть кирпичи. Да, да, да, да, да. Они для земли. Я видел, как там вот так изначало маленький. Слон, да, да, ручок. да, как флюс, и он, видишь, как делается. Я знаю почему. Чем он там немножко трескается, когда сильно, он уже ломается. Так, ребята, осторожнее с инструментом, хорошо? Сегодня Максим. Я а у меня на планшете а? есть два пароль, который не знают. У Никто. него есть телефон и в планшет, кстати, у Вани. На телефоне, планшет, как Телефон и планшет. Одно и то же. Почти одно и то на же. На андроиде. У меня один планшет и один телефон. Далеко, ну что ты на него -то кидаешь? Кидай так, чтобы никому не мешать. Сейчас бы... максимально. Можно... То есть Иди а? Иди Понятно? Он сам себя не спасает. Ну ладно, я пошла. Так, тебе надо этот ломик этот Максим. Да Сейчас Ваня принесет тебе. А потом да я в окошко могу выкинуть. Давай, Давай в окошко. Нет, я принесу. Ну ладно, пошли.